Я всех приветствую. Сегодня сделаем обзор на то, что нам пришло с филиппинского интернет-магазина. Пришли нам кухонные весы, вот такие. Заказ был сделан 29 апреля и 5 мая компания JNT Express уже доставила эти весы на остров Бахол. Ну, сейчас посмотрим как это все работает как выглядят такие вот электронные кухонные весы сразу хочу сказать что в комплекте к ним идут две пальчиковые батарейки я их уже установил здесь сзади задняя крышка открывается все устанавливается вот и сейчас посмотрим как это работает у нас вот все запустилось, значит вот эта кнопка ON и OFF включает выключает, кнопка mood переключает режим между а, в чем будет указываться вес в граммах или по всей видимости унциях, я так понял, то есть вот либо граммы, либо унции. Следующая кнопка Т. Если мы ставим, например, тарелку, и у нас указывается вес этой тарелки. Мы нажимаем на кнопку Tare, вес обнуляется. И соответственно это уже будет показывать вес того, что мы положим на эту тарелку. Вот. То есть.. Все, по всей видимости, работает. Насколько точно, пока не могу сказать. Время покажет. Если кому-то интересно, ссылку на конкретно эти электронные весы и на продавца в шопе, я заказывал, я оставлю в описании. На этом все. Увидимся.